всем привет с вами Виктор Бондолет автор блога victorbandolet.com автор курса думайте действовать как топ лидер за 30 дней и автор онлайн марафона как стать богатым за один год и неважно чем вы занимаетесь в этом видео я хотел бы с вами поговорить о следующих наставлениях которые приведут к вам успех и это именно о борьбе, которая встречается у нас неоднократно в жизни. Как только мы рождаемся, человек уже борется за свое существование, так как уже с самого рождения ему предназначено очень много преград и всяких трудностей для того, чтобы испытать человека, достоин ли он успеха, либо нет. Природа нам постоянно говорит, говорит борись и побеждай такой вот девиз природы, так как именно в борьбе, именно в борьбе ты приобретаешь могущественный опыт и мудрость для того, чтобы впоследствии оно привлекло к себе к успеху. Но с точки зрения мышления человека, любая трудность у. Пессимиста – это проблема, проблема и э, как, как, как, какое-то очень плохое такое слово и ассоциация к нему. Как у оптимиста – это э, нажитый опыт, благодаря которому он в следующий раз будет сильнее. Э, посудите сами. Сам, сам, самые сильные и могучные деревья растут не в чаще и не в лесу. Они растут под открытым небом, в поле особенно, где... Очень много препятствий и испытаний это дерево э, проходит для того, чтобы укрыть своих, как говорится, собратьев, э, укрыть людей от вьюг и ненастей. Так же и человек, он э, каждый день, всю свою жизнь испытывает определенные преграды. И без борьбы просто-напросто успеха не существует. Сами поймите, что... Э, если было бы все так просто, любой бы человек смог бы стать успешным. Но специально все в жизни устроено, законы и правила жизни не отменить. Каждый человек должен пройти определенные препятствия в жизни, преграды, чтобы наработать опыт, мудрость и быть мудрым в дальнейшем. Этого не делать. Преград не надо бояться. Благодаря им нужно следовать и знать, если какие-то трудности в жизни появились, значит, ты идешь по верному пути. Например, есть, конечно, такие люди, которые боятся этих трудностей, боятся просто проявить себя, идти наперекор судьбе, так как им легче думать, что в этой жизни все не от них зависит. Они легче на диван сядут, попу не поднимут, ну зато будут виноваты все, кроме его самого. Так что не бойтесь делать преград, только большими усилиями и противостояниями вы вершите свою судьбу и создаете огромные могущественные империи, организуете свой огромный бизнес и идете к успеху. Не давайте себя сломить, успешным человеком только является тот, кто имеет четкую, нацеленную, конкретную цель, план для достижения этой цели и твердый характер, который готов к препятствиям. Только тогда, когда вы будете готовы к достижению своей цели любыми способами, потому что ну, не может быть легкого пути, постоянно вы будете падать, ну, не важно, сколько вы падаете, главное сколько раз вы устали. И всегда помните, что не, что не убивает вас, то дело сильнее. Не зря эти поговорки были придуманы, ведь это действительно народная мудрость. Идите вперед, двигайтесь к своим целям, боритесь за свое существование, идите на перекор судьбе, делайте ошибки, не бойтесь делать ошибок, они сделают вас сильнее. В борьбе весь смысл, боритесь, ведь весь вкус жизни в борьбе. Кто не борется? Кто-то не живет. А, вот есть сам вкус этого, что борьба – это смысл жизни, достижение, вот этот весь процесс успеха. И когда ты понимаешь, через что ты прошел и достигаешь феноменальных результатов, это просто-напросто бомба. Дорогие друзья, я верю, что это видео было вам полезно. А, ставим лайк. И не где вы его смотрите, делитесь с друзьями, рассказывайте друзьям для того, чтобы как намного больше людей в вашем окружении стали успешными. С вами был Виктор Бондолет. До следующих видео. Пока-пока.